Итак, друзья, всех приветствую на своем канале и в этом видео хочу поделиться с вами информацией о проекте SurfBee, а точнее возможностями заработка на этом проекте. Ну и в конце видео сделаем вывод. Ну и прежде чем мы начнем, хочу всех пригласить в свою группу ВКонтакте «Заработок онлайн», в которой я рассказываю о различных интернет проектах, о возможностях заработка, делаю обзоры на новинки, показываю скрины выплат, также вся информация доступна на моем телеграм канале, все ссылки будут в описании под видео. Итак, чтобы не отнимать у вас лишнее время, давайте сразу перейдем на сайт и посмотрим, что нам предлагает данный проект. В настоящее время доступно несколько видов заработка. Первый – это доход от расширения.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 человек и больше 6000 человек находится а, в режиме онлайн. Давайте нажмем а, на кнопку разместить рекламу, посмотрим на цены, то есть а, чтобы заказать а, свой баннер в расширении, а, за 1000 показов мы заплатим всего лишь 2 цента, то есть за 1 доллар мы можем заказать тысяч показов своего баннера. А, чтобы заказать переходы на свой сайт, а, мы заплатим